Массовая паника. Что происходит с психикой во время паники? Психика человека подвергается сильнейшему давлению, увеличивается интенсивность эмоциональных переживаний, особенно негативных, возрастает тревожность и обостряется сердечно-сосудистые нервные заболевания. Психика находится в состоянии серьезного перевозбуждения. Это не только усилие все вышеописанное, но и толкает людей на импульсивные поступки. Отсюда родом экономическая биржевая паника. Люди бросаются продавать акции, менять валюты, не успев подумать, а стоит ли. Человек переживает ощущение опасности и беспомощности. К чему это приводит? Мы инстинктивно пытаемся обезопаситься, верим в любой непроверенной информации, или знание лучше, чем его отсутствие, а также пытаемся закупиться в вселенной на свете. Но главная особенность поведения – это снижение критичности мышления. Сложно хладнокровно мыслить в такой ситуации. Люди придумывают и поддерживают безумные слухи совершают поступки, которые могут показаться потом глупыми. Немного объективных данных. Не забывайте о фактической информации. Легко потерять связь с реальностью, доверяя прогнозам и а тем более слухам. Если обратиться к статистике, видно, что количество зараженных не превысило полтора миллиона, а смертность лишь около 5%. Такие показатели далеки от рекордных в современном мире. Вирус Испанки унес жизнь десятка миллионов человек. Болезнь одолевала здоровых людей до 40 лет. Испанка остается самой загадочной болезнью, перед которой была бессильна медицина, но даже с ней человечество справилось. Вирус свиного гриппа был очень заразным. Большинство умерших были молодыми. Его жертвами стали 284 тысячи человек, но в 2010 году он все-таки завершился. Кто не помнит панику по поводу Эболы? Смертность была почти 70 и все СМИ трубили об эпидемии. Со временем паника стихла, ведь человеку свойственно бояться неизвестного. Вот несколько простых, но важных рекомендаций, как пережить эту ситуацию. Самое главное – соблюдайте рекомендации медицинских специалистов. Регулярно мойте руки с мылом, оставайтесь дома, а в общественных местах соблюдайте дистанцию. Не трогайте руками лицо и прикрывайте рот и нос при кашле чихании. Следите за достоверной информацией на сайтах ВОЗ и Минздраве России. Повышайте свой иммунитет. Физические упражнения доступны и дома. Обеспечьте себе хороший сон, принимайте контрастный душ, а также добавьте больше здоровой еды в свой рацион. Заботьтесь о своем психологическом благополучии. Уберите лишние раздражители, а более четкий распорядок дня поможет снизить неопределенность. Займитесь саморазвитием, попробуйте что-то новое. Заставьте себя расслабиться, если чувствуете, что не справляетесь с давлением. Примените дыхательные техники. Найдите что-то, что вас успокаивает, будь то фраза, которую вы сможете многократно повторять, изображение, что вы повесите на видном месте, или расслабляющая музыка. Закройте глаза. Вспомните то время, когда вы чувствуете себя счастливым и спокойным. и следуйте это воспоминание. Практикуйте осознанность и поработайте с эмоциями. Выплесните все эмоции на бумагу и не скупитесь в выражениях, после чего уничтожьте записи. А также можете записать эмоции в течение дня, мысли и действия, связанные с ними, а в конце дня или недели проанализируйте. Помните, что любая эпидемия – это временно и в наших силах уменьшить ее масштабы. Отнеситесь серьезно к рекомендациям и помните, что изменения начинаются именно с вас.